Водолеи очень необычные люди, задачей которых является расширение всей системы жизни. Водолеи так увлекаются этим расширением, что часто забывают у человечности, об эмпатии, о чувствах других людей. И это является причиной большого количества конфликтов в их жизни. Поэтому водолеям нужно поработать с этим. Также водолеям нужно идти в детальность, как бы они не хотели туда идти. Это то, что будет их трансформировать, это то, что им совершенно не нравится. Они хотят все и сразу, но без детальной проработки, конечно, систему не исцелить. И поэтому водолеям нужно уважать все-таки структуру, правила, такие сатурнянские качества добавлять в свою жизнь. И тогда водолеи действительно будут уникальными, крутыми, новаторскими и будут реализовывать свои самые высокие задачи этой жизни. взаимодействуя гармонично с окружающими.